друзья всем привет с вами геннадий канал добрый гена и я вам хочу сказать что я полностью меняю свою жизнь да вы не ослышались я просто реально решил изменить всю свою жизнь от а до я и тому есть несколько причин и одна из причин В протяжении 6 месяцев я записывал видео рассказывал вам о том как я делаю ремонт как я делал какие-то поделки, вещи и так далее. И я стал замечать, что у меня стала пропадать энергия, вдохновение и так далее. Как любой творческий человек, я должен был брать где-то эту энергию, вдохновляться, но, к сожалению, я ее нигде не брал, я просто пахал, я мало спал и много делал. И сейчас наступил тот момент, когда я понял, что моя жизнь она полностью скатилась, скатилась практически ну, в никуда я задумался над этим и решил что нет так жить нельзя надо жить совсем по-другому и вообще мечтал совсем о другом в том числе и когда брался за youtube-блог в том числе и когда жил в детстве у меня были свои мечты в которых, в которых я забыл после того как пошел учиться потом в армию а потом опять учиться и работать и много-много чего в общем в результате я что сделал я пошел в книжный магазин и стал искать там ответ на свои вопросы, которых у меня набралось очень уже много. Я не знал, какую книгу мне взять, я просто интуитивно решил э, найти ее. И я ее нашел. И книга называется "Книга, которой нет". Ее написал Алекс но и я ее рекомендую вам прочитать. Ну а немножко и немножко расскажу о ней. Вот данная книга. Говорит о том, что как бросить белище колесо и стряхнуть пыль со своей мечты. Это как раз две вещи, которые сталкиваются практически каждый из нас. Но ну, процентов 80, вы можете сейчас говорить, нет, это не так, но ну, процентов 80 живут серой жизнью. Реально, обычно серой. Они просто как белка в колесе крутятся, они какую-то карьеру строят. А кто-то не строит, просто входит на работу и работы зарабатывает какие-то деньги. Но постоянно жалуется на то, что жизнь сегодня такая, какую он хочет видеть, но при этом ничего и не делает. И второе о том, что стряхнуть пыль со своей мечты, это то, что каждый из нас, из нас о чем-то мечтал. И может быть стоит эту мечту воплотить в жизнь? Почему нет? Именно те светлые мысли детские, они и есть самые настоящие. Все остальное это уже мусор. Когда человек растет, у него столько бы мусора, особенно сейчас в мире информационных технологий. В первой части данный автор описывает о том, что, что у вас за проблемы. И на самом деле такое ощущение складывается, что он сидит где-то за углом и буквально просто переписывает вас. Э, ну, таким образом, скорее всего, он просто пытается сблизиться и показать, что он вас понимает. В второй части он как раз описывает о том, вообще из чего состоит наша жизнь. чем описывает это все не каким-то там научным или художественным языком, а обычным языком, как разговариваю сейчас я с, э, с вами. Ну, а в третьей части он как раз предлагает э, так сказать шаги решения этих проблем которых конечно необходимо определенные усилия определенное время но поверьте когда вам все человек разложил по полочку когда вы сами для себя приняли решение причем он дает выбор с чего вам начать вы сами выбираете плюс ко всему он тут Просят всех поставить себе цель, и это правильно, мы не можем жить без цели, и цель это не деньги миллион, а цель она более конкретная должна, и она не должна быть с какими-то сроками скованной, потому что в нашей жизни постоянно входят какие-то э, другие проблемы, еще что-то и так далее, но как на них на все смотреть, как с ними справляться, все здесь, здесь есть все подсказки и в результате я к чему это все говорю что я меняю свою жизнь я просто решил э, предложить вам поучаствовать в моем проекте а именно проследить за тем как я буду менять давать какие-то мне рекомендации критику мне это все интересно мне это все хочется услышать от вас но и в результате вы увидите каким образом Поменялась моя жизнь, я не боюсь экспериментов, потому что на самом деле я уже увидел свою цель и я уже знаю все шаги. И теперь мне просто нужно их все пройти. но ну, а вам просто хочу поучаствовать вот в таком вот реалити ну, шоу когда человек на ваших глазах буквально ну не за короткое время но ну, на протяжении может быть года уже будут большие изменения и он прямо у вас на глазах изменится но ну, а те кто хотят вместе то рекомендую вам прочитать эту книгу и тогда будет возможность идти э, в данном проекте вместе и плюс ко всему э, обмениваться мнениями ну и вообще как бы стать ближе друзьями и может быть, соратниками в общем в любом случае к серой жизни можно вернуться всегда, но попытаться изменить свою жизнь нужно, набраться сил и сделать свою жизнь интереснее. В общем, всем удачи, оставайтесь со мной, лайки с вас, пока!